Здравствуйте друзья. Мне частенько задают вопрос, почему я не пишу своих картин. Отвечаю. Пишу. Только показывать и рассказывать не о чем, как написал, так и написал. А вот копируя профессиональные авторские работы, есть почва для размышления, что так, а что не так. К тому же, пытаясь понять руку профессионала, начинаешь задумываться, как будет правильно, а не как я хочу, или тем более, как я вижу. А вижу я на картинах мастеров следующее. Культуру письма в подразумевается правильная расстановка сюжета по композиции, идеально вымеренные планы расстояния, читаемую свет и тень и тому подобное. Вот это культурное отношение к живописному письму я попытаюсь воспроизвести с картины датского художника Иог... Иоган Льохан Лауренс Джансен, 1800-1856 годы жизни. Картина «Сирень». Смотрите, как автор планами рисует свет. Есть передний план с белой сиренью. Есть средний план, с сиреневыми цветами, и есть дальний план. Это фон. Пока я забываю о цвете, сделаю набросок только по диапазону светлоты и темноты. Фон самый темный. Сиреневые цветы уже светлее фона. Белые цветы еще светлее среднего плана. Получается три составляющих светлоты и темноты в картине. Если эти три составляющих разделить на слои, то становится понятным, что зачем идет. Итак, я набросал рисунок, благо он несложный по построению контуров. Этот холст на картонке имеет грязно-бежевый цвет имприматуру. Этот цвет остался от какой-то неудавшейся картины. Просто была стерто растворителем и получился такой вот цвет. Он очень, кстати, для этой картины. Далее можно работать в градациях одного цвета гризаль. Но я решил сразу брать чистые цвета и работать одним сеансом. Мне нужен подмалевок. Я не мешаю краски на палитре. Все беру в чистом виде. Подмалевок должен намешаться в грязь, сразу на холсте. Почему в грязь, скажу позже. Итак, самый темный будет фон. Для этого, беру сиену сженую. Средний план, сиреневые цветы. Мажу кобальтом синим. Листья обозначаю также кобальтом синим, с добавлением кадмия желтого. Сиена жженая и кобальт синий по своей тональной темноте примерно одинаковые, значит, чтобы фон стал темнее среднего плана, я сразу по сиене женой мажу кобальтом синим. Перемешку две этих краски создают более темную подкладку фона. Прошу заметить, что все эти закрасы я делаю очень тонким слоем, чтобы из-под низа просвечила грязновато бежевая имприматура. Кое-где оставляю вообще не закрашенные места основы. Место для белой сирени не трогаю этими красками. На цветах обязательно должны быть собственные тени, ну, чтобы подчеркнуть их объем, ведь куст сирени не плоский. Я взял какую-то готовую темную фиолетовую краску. Я не называю название этой краски, потому что не знаю, откуда она у меня взялась. Там написано просто фиолетовая темная. Этой краской, чуточку замазал теневую часть букетов. На этом подмалевке можно было остановиться. Тем более, в подмалевке, совсем не нужно использовать белила. Но мне пришлось применить их, для теней белой сирени. Для этого, я использовал просто кисть, которая мазал весь подмалевок. То есть, не вытирая ее, макнул в белила, и оставшаяся на кисти грязь, смешиваясь с белой краской, дала непонятно такой серый цвет. Но если честно, немножко побаловался с белилами на листиках. А вообще, это от того, что хочется написать все и сразу, а сразу я уже говорил, только кошки или кролики. Все, на этом остановился. Смотрите, какой грязный подмалевок получился. Дальше увидите, какую роль сыграют эти три плана темноты и светлоты. Оставил холстик сушиться. Второй сеанс. Буду писать цветом. Но перед тем как писать, давайте посмотрим. Теперь уже не как планы, а как цветом автор рисует свет. Я заметил, что на натюрмортах старинных мастеров, чаще всего светлые объекты, допустим цветы, располагаются на переднем плане. Думаю, это не случайно. Таким образом, подчеркивается свет цветом. Чем дальше, тем свет слабее. Вот для примера, на мой взгляд, неудачное расположение белых цветов на среднем плане. Они сразу забирают все внимание на себя. И передний план с цветами, уже не воспринимается. А на картине автора, взгляд сначала читает передний план с белыми цветами, и постепенно уходит в глубину. Даже куча листьев, которые ближе всего к зрителю, и то воспринимаются, как второстепенные, вспомогательные. Они лишь поддерживают всю композицию в балансе. Мелодия приятна уху. Так, отвлекся на болтовню, ближе к делу. Второй сеанс после просушки. Беру две краски: травяная зеленая и все тот же кобальт синий. Этими красками я не пишу, а просто замазываю всю поверхность холста, только очень прозрачно, можно с маслицем. Я поступил проще: перед этим действием обезжирил холст растворителем и смазал маслицем. В общем, втираю я эти краски в холст. Сверху больше синяя, книзу больше зеленая краска. Теперь этими же красками зеленый и синий, пишу листья. Делаю очень тонкие мазки. И вот, что получается. Сверху, на темном фоне, листья будут темнее, а внизу светлее. Хотя я не высветляю эти краски и не затемняю. Пользую один цвет. Так происходит потому, что один и тот же цвет, на разных подложках, ведет себя по разному, при условии прозрачной закраски. И лишь только светлая краска, будет вести себя по другому. Свет в листиках я пишу кадмием желтым. На передних листьях кое-где добавляю белила, но по капельке, для подчеркивания бликов. Хотя сразу оговорюсь, блики нужно было писать на последнем сеансе, по просохшему слою, но я решил закончить картину на этом этапе. После скажу, почему это неправильно. Сиреневая сирень, та же темная фиолетовая краска, в тенях и разбавленная белилами в свету. Ей рисуют цветочки, вернее не рисую, а ставлю какие-то точки и черточки, при этом оставляя пропуски, чтобы виднелась подмалевочная грязь. Эта подмалевочная грязь, просвечивая между светлыми мазками, держит тональность картины. Капелька фиолетовой краски с белилами. Нужно рисовать цветочки на сиреневых букетах, в основном в светлой части. Рисую. Белая сирень. Это синяя, зеленые, чуток коричневой краски и все это на белилых. Также ставлю черточки и точки. Короче, я так рисую цветочки. И сквозь белую сирень просвечивает грязно-бежевый фон. На этом тоже нужно было остановиться и просушить картинку. Но раз решил добить, значит добью. Почти чистыми белилами нужно порисовать цветочки на белой сирене. Рисую. Вот тут и вылезают подводные камни односеансовой живописи. А именно, сколько бы я ни старался, по сырой краске не добиться ярких чистых бликов. Но если только пастозно накладывать свет толстым слоем. Так конечно можно, только пропадет легкость тонкого маска. А если еще и в тень залезть белилами, да размазать, можно сразу картину в печь. Но я стараюсь, аккуратненько обрисовываю свет и блики. все-таки нужно остановиться. Не получится дать ярких бликов. И я остановился. После доведу картинку до совершенства, когда она высохнет. Но это уже другая история. Задача, которая была передо мной поставлена, вроде выполнена. Я разобрал планы по темноте и светлоте. Вся картина держится на трех красках. Синий, зеленый и коричневый. Фиолетовая, желтая и белая, держится за эти три краски пляшут с ними или вокруг них. Как в музыке. Есть такое понятие, тоника. Тоника, это первая ступень мажорного или минорного лада. Самый устойчивый его звук, который как магнит, притягивает к себе все остальные ступени. В живописи то же самое. На этой основе трех планов, вскоре я буду писать серьезный цветочный натюрморт. Всем любителям живописи творческих удач и до новых встреч.